Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Валерий Чигинцев, я артист, телеведущий, радиоведущий, актер, снимающийся в рекламе, снимающийся в кино и сериалах, и человек, который прежде всего 80% своей жизни проводит на сцене. Я ведущий деловых и развлекательных мероприятий, поэтому я буду рад сотрудничеству.